Добро пожаловать на Блок ТВ. С вами программа «Связи в цепочке». Андреас Амантонополос является человеком с миссией предоставлять образование, рост и развитие в криптовалютной отрасли. Он истинно верит в силу революции цифровых активов, человек, который сохранял спокойствие на беспокойных крипторынках. Андреас, в первую очередь, спасибо большое, что вы с нами. Кажется, что мы находимся в начале нового бычьего рынка. Последние 24 часа он был шатким. И потенциально еще одного большего хайп-цикла, такого, как мы видим в прошлом, но возможно в совершенно другом масштабе. Для тех, кто не в теме, ищут способ заработать на этом расширяющемся рынке, чтобы образовать самого себя, с чего стоит начать, ведь они потенциально входят в мир новых денег и новых интересов в криптопространстве. Ну, как вы, наверное, в курсе, я не нахожусь на стороне инвестиций, я не интересуюсь движениями цен. Так что мой совет всегда был такой. Одна вещь, которую вы всегда можете инвестировать, с большой вероятностью успеха, и которая не может потерять цене или быть объектом резких изменений цены, это образование. Если вы научитесь какому-то скиллу, этот скилл можно передать кому-то, он применим в широкой области технологий, и вам не нужно следить даже за временем. Никогда не поздно научиться новому умению. Мой основной совет – инвестируйте в образование вместо спекуляции. Этот совет бесспорно важен, и вы служили в качестве распространителя и учителя, вкладывая время, и я предполагаю, и деньги в свои слова, в смысле предоставления такого образования в криптопространстве и за его пределами. Однако, в то время, как многие говорят о важности образования, когда дело доходит до массового принятия, образование является многогранным инструментом для тех, кто не заинтересован в изучении глубин технологий, то просто находит выгоду в криптовалютных рынках и в криптоактивах. Как думаете, сможем ли мы получить такое массовое принятие, на которое надеются так многие в индустрии, в то же время обеспечивая такие уровни образования, которые, по мнению таких, как вы, очень важны? Безусловно, но я думаю, что массовое принятие не придет, так как многие ожидают. Массовое принятие для меня заключается не в том, что люди в западных развитых странах используют крипто, чтобы покупать кофеек. Потому что в этом нет необходимости, это не является основной нуждой рынка. Я думаю, что для меня массовое принятие – это в общем возможность дать людям выбор иметь альтернативные онлайн-валюты, которые не могут быть аннулированы, контролируемы, заблокированы, и где у вас есть уровень прозрачности, и предсказуемости, которые сейчас не предлагаются традиционными финансовыми системами. Существует рынок из 6 миллиардов людей, которые отчаянно нуждаются в этом. Но знаете, сегодня, согласно последней статистике, более 50% населения планеты живут в диктатуре или в тоталитарных режимах. Им нужна эта технология намного сильнее, чем обычному жителю Запада. Для меня массовое принятие, ну, знаете, не в ритейл-покупках с помощью крипты, потому что вы можете легко сделать это, в особенности в развитых странах, при помощи инструментов, которые уже есть. Безусловно верно ваше мнение о том, что страны отчаянно нуждаются в инфраструктуре, в развивающихся небогатых странах в противоположность установления более игрушечных элементов, более спекулятивных элементов криптовалютных рынков. Я полностью с вами согласен. Но предположим, что я смотрю на примеры таких проектов, как OneCoin. Это понци-схема с 4 миллиардами, а некоторые говорят о 15 миллиардах долларов, вытащенных из людей, которые не имеют фундаментальных понятий. Что такое криптовалюта? Что такое блокчейн? Как на самом деле выглядит распределение определенный реестр. Вас беспокоит, что люди будут использовать неверно такую технологию из-за нехватки образования. Да, они будут. Вот почему я ставлю ударение на образование людей. Людям нужно учиться критериям, им нужно взвешивать решения перед принятием. И я думаю, что в большинстве таких случаев они показывают отношение инвесторов, бегущих впереди образования. Так что инвестиции должны быть тем, что вы делаете после того, как заимели четкое представление о технологии. И если вы насчет нее не уверены, то вы не готовы инвестировать. Существует куча ловушек, это похоже на обоюдоострый меч, и частично он таков в том, что миру срочно нужны открытые финансовые продукты, которые могут быть доступны миллиарду людей, для людей, находящихся за пределами текущей финансовой системы. Но когда вы изучаете эти открытые финансовые продукты, это также означает, что все экспертизы и меры безопасности, которые нужно реализовать, выполняются самими инвесторами. Они должны быть в курсе, во что ввязываются. И, соответственно, как мы видим, на любом незрелом рынке будут люди, которые пользуются преимуществом, и мы видим все это в понци схемы и пирамиды вокруг. Безусловно. И мантра «проводи свое расследование» очевидно является высшей в идеологии криптовалютных цифровых рынков. Но опять же, не могу помочь иначе, чем возвращаясь, знаешь, к образованию, к массовому принятию. Вопрос в том, откуда средства образования приходят. Потому что факт в том, что мы знаем, как много людей не проводят расследования, не образовывают себя до уровня, где могут противодействовать соблазнительным скамам. И затем правительства могут попытаться прийти и зарегулировать всех, чтобы защитить таких людей, или не знаю. Вы говорили в прошлом про ваши взгляды на правительственное регулирование, надсмотр и жесткость в этих учреждениях. Они являются путем для цифровых активов в движении балансов, поддержании децентрализации и потенциально революционной природы, но также позволяя людям по-настоящему обучаться. Да, безусловно, но ну, мой, мой подход к этому заключается в предоставлении многоязычного обучения на таком количестве языков, которое только возможно, и предоставлении всего этого образования под открытыми и свободными лицензиями. Так что бесплатным будет не только чтение для обычного пользователя или просмотр видео или прослушивание подкаста. Должна быть свобода делиться, изменять и превращать в дополнительное образование продукты, которые созданы для локального сообщества и локального языка. И это действительно важный проект, стоящий публике, для получения информации по ряду разных языков и аспектов. Одна группа, один проект, как я думаю, преследует такую цель, по крайней мере в плане маркетинга, говоря, что они хотят распространять банковские услуги среди неподключенных и так далее. Это, конечно, проект Libra. Есть ли у вас мнение, какую роль и последствия он может сыграть на криптовалютных рынках, идущих вперед? Ну, Libra в своем образовании – это совсем другая вещь. Это появление первой корпоративной валюты, и в ней не хватает всех характеристик, которые делают биткоин и другие открытые блокчейны интересными. Так что я создал список критериев, которые люди должны использовать, чтобы оценивать подобные проекты и задавать множество вопросов. Открыта ли эта система? Можно ли в ней участвовать без верификации? Является ли она трансграничной? Является ли она нейтральной к национальности? количеству средств, является ли стойка к цензуре, является ли она цельной, публично проверяемой, и по всем этим характеристикам Libra провалила тест. Она не может быть открытой, она не может быть трансграничной, она не может сопротивляться цензуре, она не может быть нейтральной, не может быть цельной, потому что чтобы обладать всем этим, она не должна быть под чьим-то контролем. Если кто-то стоит во главе, им нужно подчиняться регулированию, что означает, что они будут привязаны к разным регуляторным законам. Им придется провести серьезную работу в плане разрешений и в результате разрушится то, что они намереваются сделать. Вы не можете отдать банки людям без банков, используя существующую систему регулирования. Потому что это как раз та система регулирования, которая привела к недостаткам банковского обслуживания. Таким образом, нельзя просто на это рассчитывать. Интересная вещь насчет открытых публичных блокчейнов в том, что они сразу же открыты кому угодно и трансграничны. И таким образом, они могут достичь людей, которых нам необходимо достичь. Но значит ли это, что только потому, что она провалила тест на настоящую криптовалюту, на настоящий децентрализованный актив, значит ли это, что сам проект обречен на провал? Сам проект обречен на провал. Если определением успеха считать дать банки людям без банков и затронуть всех людей, то, конечно, это к неудаче. Потому что вы не можете сделать это без архитектуры. Возможно, это будет монументальным успехом для Фейсбука и его акционеров и также достаточно опасной разработкой в нашем мире. Потому что она дает вам, ну знаете, кого-то вроде пионеров в капиталистической слежке. Способы расширения капиталистической слежки в каждодневную финансовую жизнь миллиардов, людей и невозможно в состоянии набрать достаточно пользователей, чтобы сделать это, но он не будет в состоянии запуститься в том виде, который был описан в white paper. Она не будет способна запускаться в каждой стране, она будет запрещена, потому ей придется просить разрешения и в результате Libra может достигнуть целей, которые очень-очень отличны. Может ли она быть успешной? Да. Может ли она быть успешной в открытии дверей к финансовому участию миллиардов людей? Нет. Я хочу перевести разговор на то, что сейчас мы стоим на пороге нового десятилетия 2020 Ну, знаете, мы тут и все пытаются предсказать, что будет дальше в ближайшие 10 лет, как выглядит будущее. Я хочу задать вопрос, который, на первый взгляд, звучит пессимистично, но потенциально может иметь и оптимистичный ответ. Андреас, как думаешь, как будет следующий экономический глобальный кризис выглядеть для криптовалют, цифровых активов и технологий распределенных сетей? Ну, очевидно, что технологически на этот вопрос почти невозможно ответить. Это очень спекулятивно. Но я, я очень постараюсь. Я думаю, что мы уже на волне большого экономического кризиса. Я думаю, что ситуация, которая происходит в Азии с распространением кашля-19, будет ускорять в экономический кризис, по крайней мере, повреждает цепи поставок, даже если это не превратится в пандемию. Но все равно будут обвинять вирус в экономическом кризисе. Но глобальный экономический кризис приближался уже 10 лет, и некоторые из проблем, случившихся в 2008-м, не были решены. В то время как я не являюсь экспертом экономики, прогнозирую, что средний гражданин вполне может понять, что многое из этого было замаскировано и искусственно спасено, и средний гражданин и сам не намного лучше банкира того периода. Как это влияет на криптовалюты? Я думаю, что существует тренд в криптовалютной индустрии смотреть на это как на возможность протестировать криптовалюты в качестве спасательной шлюпки и тихой гавани. Я думаю, что это ужасный подход к экономическому кризису, потому есть достаточно большой шанс на торможение экономической активности в техническом секторе. Оно уменьшит количество инвестиций в криптовалютную отрасль, которая является частью сектора технологий. Это спровоцирует множество людей достигнуть предела и избегать инвестиций, которые они видят как, возможно, рискованные. Так что это может пойти в любую сторону. И нам не стоит радостно ожидать момента протестировать безопасность спасательных шлюпок путем потопления корабля. Мы не готовы к такому тесту. Криптовалюта не в состоянии поддержать масштаб миллионов и миллиардов людей, которые, возможно, захотят использовать ее во время экономического кризиса. Как вы думаете, будут ли криптовалюты когда-то в этой точке, способные поддержать десятки миллионов, миллиарды и более, сколько бы их ни было в будущем? Так что, видите вы свет в конце тоннеля, или вы думаете, что дорога все еще далека, пока не установятся криптовалютные технологии и рынки? Нет, я абсолютно уверен, что будущее мировых финансов будет связано намного больше децентрализацией будет основана на открытых протоколах и открытых системах, которые могут достигнуть всех с уменьшением необходимости авторизовать и рассматривать участников. Вместо этого лучше строить механизмы безопасности, которые не зависят от рассмотрения участников, но зависят от теории игр, которые мы видим в системах Proof-of-Work и Proof-of-Stake и других консенсусных системах, которые могут возникнуть. Будущее финансов в открытых децентрализованных системах поможет привести все человечество в экономическую систему, к которой у всех будет доступ. Я думаю, именно это и случится. Это может занять несколько десятилетий, вообще-то, чтобы развиться в этом направлении. Но так как геополитика окружает это, способность правительств контролировать деньги дает им невероятную власть, и они будут драться зубами и когтями, чтобы защитить эту власть даже ценой их собственных людей. Вы видите превосходство криптовалюты или технологий распределенного реестра в той или иной форме как нечто неизбежное? Да, открытые финансовые системы более эффективны, более ценны, более прозрачны, и они решают все проблемы масштабируемости, которые у нас имеются в финансовых системах индустриального века, которые мы имеем сегодня. Они основаны на иерархических системах надзора и контроля. Они не масштабируются, чтобы решать глобальные проблемы, и не масштабируются, чтобы выбрать в себя более половины населения Земли. Они автоматически отключены от этих систем. Система, которая исключает более половины населения планеты, не является такой, которая выживет в будущем. Нам нужно работать лучше, и я думаю, что открытые финансы это сделают. Я хочу поговорить о том, что вы сказали, что идея равноправия и богатства в глобальной финансовой системе сейчас, согласно последней статистике от 2019 года, отчет Оксом, говорит, что один процент самых богатых имеет в два раза больше богатств, чем остальные 6,9 миллиарда людей. На это ссылаются обычно многие. Я далеко не первый, кто говорит о глобальном неравенстве и такого рода проблемах. И это нечто, что вы сами много раз обсуждали. Как именно? Как это будет происходить? Может, не шаг за шагом, но в какой-то последовательности. Как вы видите, открытый финансовый мир, значительно изменяющий эту метрику. Фундаментальная проблема, которая порождает неравенство, ну, несколько фундаментальных проблем, порождающих неравенство в экономических системах, это нехватка доступности, это барьер для входа. Если вы даже не можете участвовать в системе, как вы можете преуспеть в ней? И факт в том, что эти иерархические системы поддерживают паразитическую ищущую процент модель поведения, что является проклятием капитализма, понимаете? Они не позволяют быть открытым и свободным рынком. Что они делают, так это создают концентрированные, регулируемые монополии, которые повреждают политическую систему, которая, в свою очередь, повреждает экономическую систему. В рамках цикла, который попросту шлет миллиарды наверх, так что один из способов прервать этот цикл, это для начала открыть двери для всеобщего участия, не нужно выгонять людей, и во-вторых, нужно убрать возможности для посредничества и паразитического поиска процента, которые появляются в иерархических системах, в системе финансов, которая иерархична, чем выше ты поднимаешься, тем больше поток денег. И все, что тебе нужно сделать, это вставить трубочку в курительную трубку и высасывать настолько много, насколько сможешь, что на самом деле и делают сегодня глобальные инвестиционные банки с мировой экономикой. Вы не можете исправить это неравенство, не изменив архитектуру, и это является фундаментальным путем, которым открытые финансовые системы, вроде криптовалют и открытых публичных блокчейнов, меняют вещи. Они меняют архитектуру так, что она не направляет вещи к централизованному контролю и монополии. Так что затем вы бы сказали, что видите эти открытые финансовые системы как соответственно революционные, и касается ли это за пределами финансового мира, ну, знаете, типа уличные революционные тусовки, которые накрыли мир в начале 21-го столетия и определенно несколько раз в 20 столетии. Без сомнения, о чем мы говорим, так это о продолжении той же самой информационной революции, которая началась в 1970-м и 80-х с появлением интернета. Это естественное расширение его. Интернет впервые сделал информацию и коммуникацию безопасными. Затем он сделал возможным для людей общаться с целым миром откуда угодно. Это в результате разрушило традиции создания новостей, но это также открыло дверь многим людям к возможности показать свои идеи. И стало намного сложнее для диктаторов подавлять общение людей, что привело к ряду как насильственных, так и ненасильственных революций и мятежей. Это просто расширение, и теперь интернет делает деньги открыто, свободно и глобально, а это значит, что в интернете денег вы не можете цензурировать финансовые транзакции, и вы не можете взять все население в заложники ради эксперимента с валютой. И это естественным образом сдвинет баланс сил от национальных государств и очень-очень больших мультинациональных корпораций отдельным лицам, которые берут контроль над монетарной системой в свои собственные руки. Это само по себе будет создавать революционный эффект. Но в то же время мы должны подумать об этом более широко. Это масштабируемая система доверия построена на сетевой коммуникации. У нас сейчас есть протоколы для достижения доверия через интернет. И это изменит другие вещи, не только деньги. Это изменит распределение управления. Например, у нас будут новые модели управления и политики, которые будут основаны на таких рабочих протоколах. Мне интересна эта ваша тема, потому что вы говорили про интернет для свободного распространения информации. Без сомнений, в его ранних версиях он таким и был, но так как интернет развился, он стал более входящим в нашу жизнь. Существуют миллиарды людей, которые живут в системах, где доступ, что у них есть к интернету, к цифровому миру, ограничен правительством или каким-то регулятором. Нет ли в цифровых активах такого же риска через невежество или неверное использование миллионов или миллиардов принимающих систему, которая устанавливает контроль, несмотря на заявление, что она предназначена для освобождения? Ну, я думаю, что нам нужно сделать сравнение с тем, что происходило ранее, и я помню, каков доступ в интернет был, извините, каким были налоги на информацию до появления интернета. Так что, даже если части интернета, которые находятся под контролем правительства, под цензурой и скармливают пропаганду, будь то централизованные корпорации, вроде Facebook или Великий Фаерволл, для контроля распространением информации в Китае, это все равно намного более открытая и свободная система, чем что-либо ранее существовавшее. Раньше у вас было две новостных газеты и две телевизионных станции. И даже в системах Централизованной и контролируемой, вроде некоторых современных частей интернета, существуют огромные дыры, которые позволяют распространяться свободной информации постоянно. Именно через такие дыры появился биткоин. Так что интернет был достаточно свободен, чтобы создать черного лебедя вроде биткоина, и он продолжает строить новые системы для децентрализованного доступа к информации. Не только Цифровые активы не поддаются централизованному контролю, всегда будут существовать укромные уголки в этих системах, которые будут оставаться открытыми. Эта новая экономическая модель может заново децентрализовать части интернета, изменяя модель монетизации. Централизация финансов как побочный эффект ведет к большей зависимости от рекламы, что следом ведет к большей централизации и контроля над информацией. Так что, когда мы децентрализуем финансы, мы не только получаем децентрализованные сети, мы также монетизируем распространение информации другими путями, что значит, мы можем заново открыть интернет, изменяя потоки денег от читателей к создателям, без необходимости вставлять посредников и рекламщиков. Это мощный инструмент для изменения большинства структур, которые мы знаем, ведь они существуют, как вы говорите в своей речи, Андреас, они были в падении довольно значительное количество времени. Андреас, мне бы хотелось продолжать этот разговор, пока не затошнит. Я мог бы говорить часами, но, к сожалению, нам нужно закончить сейчас. Андреас М. Антонополос, хочу вас очень поблагодарить за то, что были с нами и потратили драгоценное время на фантастическую беседу насчет некоторых из важнейших проблем, которые доминируют в криптопространстве. А те, кто нас смотрит, проверьте, что вы Следите за нами на канале Bitcoin Hotshot. Я Ашер Вестра Певанс. Всего пока.